И мы каждый день взялись рассказывать стратегемы китайские, всего стратегем 36, то есть это военных хитростей, и они делятся по 6. Вот вчера мы прошли шестую, а сегодня седьмая стратегема, и если те были стратегемы победных сражений, то это стратегемы равновесия равных сил стратегема и вот седьмая стратегема о чем она говорит она говорит о том что из ничего сотворить что-то то есть как утверждают китайцы искусство обмана состоит в том чтобы вначале обмануть а потом не, обман, не обманывать да? и только когда не обман кажется обманом это обман истинный вот это вот абсолютно точно поэтому вот иллюстрация к этой стратегии такая в середине 8 века при династии Тан военачальник Ань Лушань поднял мятеж против императора Сюань Дзюна. вот союзник Ань Лушань очень тяжело читаются имена генерал Линху Чжао осадил город Юнцзю, в котором укрылись, укрылся с небольшим отрядом верный император генерал Чан Сюнь. Последний приказал своим воинам сделать из соломы тысячу кукол в человеческий рост и каждую ночь спускать их наружу с городской стены. А осаждавшие город войны решили, что это спускаются защитники города и обрушили на кукол град стрел, которые застряли в соломе. Тогда Джан Цюнь приказал поднять кукол на стену и таким образом добыл несколько тысяч стрел. Позже Джан Цюнь приказал спустить с городской стены настоящих воинов. Лихун решил, что Чжансюнь и на этот раз спускает вниз кукол, надеясь, еще добыть стрел, и запретил своим воинам стрелять. Вышло же так, что отряд Добровольцев из Вольска Чан числом 500 человек Стремительно напал на лагерь И воспользовался замешательством среди осаждавших Обратил их в бегство ну, Тут э, работает высказывание Сунзы, Искусство полководства и Это искусство обманывать вот, и Китайский э, военный Янь Биншан. Писал, нет ничего важнее, чем знать, как обмануть неприятеля. Обмануть его своими приемами. Заставить его обмануться в его собственных промахах. Обмануть его, потому что он честен. Обмануть его, потому что он жаден. Обмануть его, творству его невежество Обмануть его, и его хитроумию. Вот очень интересная вот эта стратегема Который говорит, что из бесполезного, из, из пустоты, из ничего сделать что-то ценное для себя. Ну, в европейской традиции вы помните фильм «Блеф». Да? Классическая седьмая стратегия, То есть, блефовать. Когда у тебя нет ничего, блефовать и сделать что-то полезное. Помните... Э Трюк с прокаженным, да, знаешь, трюк с прокаженным, приходит, одевает лучшую одежду, бреется, все, говорит, тебя уже выпустили из лепрозория? не, я не излечим, там все в расцепную пожалуйста, пожалуйста, наша фирма вам дарит костюм и так далее. То есть, вот такие разводки, когда из ничего, из пустоты вырастает какое-то преимущество... Очень очень ценятся в Китае Седьмая стратегия очень важная То есть блифовать И ловить на голый крючок Именно на голый крючок Проще чем сражаться, снаряжать что-то, да, там, ну, представьте, там надо пойти накопать червей, там еще что-то там сделать, да, там эти червяки, они подыхают на этом крючке, а тут на голый крю крючок ловишь, да, и если рыба клюет на этот голый крючок, значит, это прекрасно, но нужно, значит, заморочить мозги этой рыбе, чтобы она клевала на голый крючок. Вот я посмотрел видео замечательное как китайцы Я в твиттере его ретвитнул Зайдите на мой твиттер Посмотрите, китайцы объясняют Что мы говорит, не рубим В России лес Не мы его рубим Мы его просто покупаем Китайцы говорит, Мы китайцы покупаем лес А рубят совсем другие люди Вы его и рубите А мы его просто покупаем Вот видите как хорошо То есть из ничего делают что-то И так, в общем-то, если посмотреть то китайцы во всех своих делах работая с Россией, это используют. То есть, они из нуля, из понтов, из блефа получают какие-то реальные преимущества. Посмотрите, вот как Лен Блинов рассказывал, что все фирмы, которые в Чувашии заключили договор с китайцами, они в результате вынуждены через арбитраж получать деньги. Работу они сделали, только денег им никто не заплатил. Нахер они нужны? Но через арбитраж получат через 100 лет. Да? Помните, как Анекдот по этому Богу есть хороший, еврейский, когда э, Равин рассказывает, что у Изекиля умерла жена, и он попросил Бога, чтобы тот помог ему сделать так, чтобы накормить ребенка, а родился ребенок, владелец чтобы тот не умер с голоду и Бог значит дал молоко этому Эзекиилю в его груди и тот кормил собственными грудями ребенка и тот выжил и у Равина спрашивает какой-то мальчик Рэба а почему Господу было не просто, просто не дать денег этому Эзекиилю да, чтобы тот пошел там нанял кормилицу и она кормила ребенка Аравим отвечает ему, ну, возможно, Господь рассуждал так, что если я умею творить чудеса, зачем мне рисковать своими деньгами? Вот так же рассуждает и китайцы. Зачем что-то вкладывать, что-то делать, да, когда есть Путин, есть российский бюджет. Если нужна железная дорога в Якутию, надо сказать, что ты будешь покупать... Уголь И тебе сделают железную дорогу За 10 миллиардов Мосты сделают То есть нужно просто подписать договора Обратите внимание Все мы очень переживали Из-за того что они подписали Конфессионные договора По которым Китай должен построить 5 магистралей Какие-то кучу 11 или 12 мостов И так далее, и так далее. Что сделал Китай Ничего. По этим договорам Китай ничего не сделал. Были заключен договора, Россия вложила бешеные деньги, а Китай ничем никак не пострадал, абсолютно ничего. И точно так же Китай поступил с Ираном. Заключил договор о том, что будет строить газопровод, выкачивать из Ирана газ, там все, иранцы обрадовались, Коренов как дров, ну как получал... Газ там из Туркмении Так и получает, зачем ему, какой ему нахер Иран ему нужен То есть иранцев просто развели Ну по понятным причинам Точно так же как и развели Россию Китайцы всегда действуют В соответствии с этими своими Стратегемами И поэтому очень важная седьмая стратегема Которая гласит эм, О том что Из пустоты сделать что-то Китайцы это очень хорошо делают Из пустоты что-то